Господа, мы не просто так находимся на этой точке и позади меня вы видите канал Front Residence. Две недели назад очень известный человек из мира спорта приобрел через нашу компанию недвижимость для инвестиций. Когда мы готовили для него предложение по рынку, мы прошерстили его весь. Нашли предложение ниже рынка, реально уникальные лоты. Если вы тоже интересуетесь недвижимостью в Дубае или ищите что-то штучное для себя, то напишите нам на WhatsApp, мы поделимся с вами этой информацией. Ну а почему, собственно, канал Front? Это комплекс люкс-апартаментов и он находится в действительно универсальном месте и подходит под абсолютно разные цели. Хотите приезжать на отдых, пожалуйста, в комплексе есть все, до моря 15 минут, по приятному променаду, который вот. Если занимаетесь бизнесом, то опять же 15 минут до делового центра, где все офисы, Бурж-Халифа и Дубай-молл. Планируйте переезд, опять же, все рядом и когда вы вышли из дома, у вас самый большой парк Дубая, Сафа. Сдача в аренду, ну, эта локация действительно будет пользоваться спросом. Опять же, почему? Потому что универсально, я только что рассказал. Планируйте перепродать, окружение заполняется действительно люксовым ЖК, ценник по району еще будет расти. И почему? Потому что рядом вот строятся дома кутюр, стоимость квадратного фута 5 тысяч дирхам, ван-канал, это вот сзади, тоже 5 тысяч дирхам, а канал фронт 2-2,5 тысячи дирхам за квадратный фут. И место застраивается исключительно люкс-недвижимостью, канал фронт из них самый выгодный и самый перспективный. Ван-бедрум, значит, стоит от 2 миллионов дирхам, ту и 2,8, три-бедрум 4 миллиона дирхам. И на мой взгляд все супер очевидно. И напомню, что у нас есть неизрасходованная подборка вариантов, которые мы можем с вами поделиться, если вы только изъявите интерес нам в личку. Ссылки указаны внизу.